Процедура ультразвукового лифтинга предназначена как профилактика возрастных изменений. Эта процедура носит название обеденного перерыва. Я жду больше в плане болевых ощущений, но удивление совсем не больное. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. В этом ролике вы увидите реальную процедуру безоперационного смаз-лифтинга на аппарате «Альтера» и узнаете о ней больше. Пожалуйста, досмотрите видео до конца и расскажите о нем друзьям и подругам. Также вы можете скачать памятку о самодиагностике признаков старения на ранней стадии, нажав на ссылку под видео. По этой же ссылке вы можете записаться на процедуру. Сегодня ко мне обратился мой коллега на процедуру ультразвукового лифтинга Альтера. Что, собственно, беспокоит, сколько полных лет, пожалуйста, расскажите мне. Всем привет, меня зовут э, Дмитрий. Так сложилось, что я тоже врач клиники клинике легкое дыхание, тоже врач-косметолог. Соответственно, я также, как и любой другой человек, заинтересован в красоте и молодости, озабочен тем, чтобы максимально спрофилактировать все возрастные изменения. А, к сожалению, с возрастом происходит расслабление мышечно-связочного аппарата. Есть такой замечательный аппарат артером и замечательный доктор Анастасия Сергеевна, с большим опытом, я очень доверяю, мы уже пробовали, делали данную процедуру, и вот прошел год, и мы повторяем. Процедура ультразвукового лифтинга предназначена как профилактика возрастных изменений. В данном случае к нам пришел пациент, 34 года, мы можем посмотреть, что у него, собственно, развита подкожно-жировая клетчатка. И то есть наша основная задача будет, соответственно, уменьшить ее и плюс создать профилактику этой нижней трети, чтобы не было дальнейшего провисания тканей. Перед процедурой проводится разметка, да? эта разметка подбирается индивидуально, работаем снизу вверх, поэтому начинаем с этой зоны. Воздействие угу. точно так же, собственно, профилактика этой зоны. Так как наш принцип воздействия будет еще и на подкожировую клетчатку, то мы будем работать на более агрессивном датчике. Отмечаем зону кости, где мы не работаем. То есть, грубо говоря, это пока разметка будет у нас для более глубокого датчика. В нашей клинике мы используем оригинальный аппарат Альтера. Это безопасная методика, и я считаю, что каждый доктор не должен работать слепую. Доктор понимает, где он находится. В каком слое и соответственно с чем он, собственно, работает? Сегодня мы будем работать при помощи двух датчиков: первый датчик направлен на уменьшение подкожно-жировой клетчатки. Второй датчик это более поверхностного воздействия. Его основная цель будет это воздействие на кожу. Процедура начинается с нанесения контактного геля. Пациент, вы готовы к процедуре? Да. Как ваш настрой? Отлично. Хорошо. Так, на каждого пациента а, мы заводим индивидуальный протокол и, соответственно, начинаем, собственно, процедуру. Начнем с более глубокого датчика, как я вам и говорила, да? На этом датчике на область кости мы не воздействуем. Дмитрий, как вы себя чувствуете? Отлично вообще. Я ожидал больше в плане болевых ощущений, но удивление совсем не больное. Легкое покалывание, конечно, но терпимо. Косметологи безумно рады, что появилась такая методика, как альтерапия, воздействие при помощи ультразвука, потому что основная его задача – это воздействие на смаз, то, что, собственно, изначально держит вообще все ткани. Раньше эта методика была воздействием, доступны только пластическим хирургам, и такие существуют операции, это смаз-лифтинг. Но сейчас, в данный момент, пациенты не все готовы к пластической хирургии, не все готовы к реабилитациям, и многие боятся каких-либо осложнений. Поэтому, когда в наших руках появился такой потрясающий аппарат, то мы, врачи и пациенты, сказали спасибо за это. Уважаемый и наш любимый пациент, расскажите, пожалуйста, что вы испытывали, какие были ощущения во время процедуры, какие сейчас ощущения? Честно признаться, были, конечно же, в момент процедуры ощущения достаточно малоприятные, но это буквально секундное ощущение. Большая часть процедуры прошла очень комфортно. Я рад и прямо вот уже сейчас я чувствую достаточно такое ощущение сжатия, поджатия, необычное ощущение. Ну, надеюсь, что эффект будет нарастать на протяжении трех месяцев. Вот, все правильно вы сказали, да. То есть после процедуры эффект выработки коллагена, соответственно, и сам эффект будет нарастать в течение 90 дней. После этого мы можем оценить эффективность и результат процедуры. Курс прохождения процедуры однократно. Эта процедура носит название обиденного перерыва. То есть, как видите, пациент не выпал из ритма жизни. Желательно в этот день не умываться. После процедуры он сразу же может наносить легкий макияж. В течение месяца необходимо использовать солнцезащитный крем фактор защиты 50. И, соответственно, Тепловые воздействия, такие как бани, сауны, не рекомендуются в течение двух дней. Хочу поблагодарить Анастасию Сергеевну за прекрасно проведенную процедуру. И мы вас ждем в нашей клинике «Легкое дыхание». Приходите к нам. В клинике «Легкое дыхание» накоплен огромный опыт проведения безоперационного смаз-лифтинга на аппарате «Альтера». Поэтому, если вы хотите получить максимальный эффект от процедуры, приходите к нам. Чтобы скачать памятку о самодиагностике признаков старения на ранней стадии или чтобы записаться на процедуру, нажмите на ссылку под видео.